Итак, начнем наш сегодняшний вебинар. Сегодня я покажу простые опыты, но такие, из которых можно делать много разных выводов. То есть покажу, как, что да, цифровые датчики, в частности датчики компании Паска, как они могут использоваться на уроке, какие данные они дают, и что можно из этого получать, и как это дальше можно использовать в ходе уроков, занятий. Итак, презентацию по датчикам Паска я показывать не буду, потому что я ее показывал на прошлом вебинаре по лаборатории Паска, и желающие могут просто зайти на форум на портале AdCommunity и посмотреть эту запись. Там эта презентация рассказана. Я перейду сразу к экспериментам. Итак, первый эксперимент у нас будет по биологии. Заодно я параллельно расскажу об оборудовании, которое здесь используется. Во-первых, здесь используется мобильное устройство Spark. Вот можно я его и на камеру поближе покажу, оценить его размеры. И оно у меня будет лежать постоянно под документ камеры. Значит, эксперимент будет такой. Мы все говорим, часто и детям в школе объясняем, что растения дышат. Однако, как доказать, что они дышат? Мы же не можем видеть, как они дышат легкими, вдыхая, выдыхая, не чувствуем этого. Поэтому мы можем это сделать только, если мы сможем замерить, как изменяется среда в ходе дыхания растения. Я буду использовать Значит, когда растение дышит, у него меняются, использует и выделяет два газа. Это либо углекислый газ и кислород. Значит, в идеале, конечно, можно было бы измерять изменение концентрации обоих газов. Но, но у меня нет такой посудинки, чтобы подключить два датчика, а только для одного. Вот таким образом, как видите, я подключил датчик. И сразу на приборе появилось, что у меня подключен датчик концентрации СО2. Теперь я возьму цветочек. Вот тут у нас есть специальный цветок для экспериментов. Мы его периодически подламываем. Посажу его в банку. И теперь вот таким вот образом... Туда датчик углекислого газа. Вот датчик углекислого газа. В баночке цветочек. И все это будет вот здесь лежать. Теперь что я делаю дальше. Я создаю страницу на устройстве, которая страница будет нам показывать ход эксперимента. Жму кнопочку «Создать». Концентрация CO2. График. Окей. Okay. Теперь настрою частоту снятия показаний. Я буду измерять одно показание в 30 секунд. Итак, 30 секунд. Окей. Okay. Ну и запускаю. Теперь раз в 30 секунд он у нас будет измерять показания концентрации кислорода в этой баночке. Но ждать мы, конечно, не будем. Пусть он сам себе потихонечку работает. Периодически я буду переключать сюда камеру, чтобы посмотреть, какова ситуация. А мы перейдем к другим экспериментам. Так я переключаю на компьютер. Точно такое же программное обеспечение, как на как на этом мобильном устройстве. Точно такой же программное обеспечение на ноутбуке у меня установлено. К ноутбуку я подключу вот такое устройство. К нему можно подключать два цифровых датчика. В руке вот он у меня. Называется SparkLink. К нему подключены сейчас два датчика. Датчики движения и датчик силы. Датчик движения. Я сейчас проведу эксперимент с Устройством также от компании Паска называется Пастрек, то есть Трек Паска. Подключу сейчас датчик сюда. И буду использовать вот такую тележечку, тоже специальная тележечка, очень удобная. Ну, суть эксперимента. Попробуем изучить равноускоренное движение. Сила, менее скорость. Зависимость координаты, зависимость скорости от времени. Итак, я спарклинг подключу к компьютеру. Итак, у меня датчик движения подключен к устройству, устройство подключено к компьютеру. Я его подключил, и а у меня сразу появилась датчик движения и датчик сил. Мы сейчас изучаем движение, положение. Так, я создам страничку, график положения. Создам еще одну страничку, график скорости. Итак, поставлю частоту снятия показаний, ну, пускай 50 раз в секунду. Ок. И поставлю, что у меня эксперимент длился бы одну секунду. Остановиться через одну секунду. То есть у меня автоматически эксперимент закончится через одну секунду. Так. Тележка. Ставлю я тележку. Отпускаю. Запускаю. Итак. Вот у нас появился график. Вроде бы ничего такого вразумительного, но здесь есть волшебная кнопочка, которая делает автомасштаб. Я ее нажимаю, и мы видим очень красивый, симпатичный график. Ну, когда мы получили график, главное дальше наступает в любой науке, это анализ полученных этих данных. Ну и каким образом проанализировать можно. Здесь есть инструменты для интерполяции, то есть узнать, по какому закону происходило изменение. Ну, в первую очередь, можно посмотреть, что похоже на прямую. Если я выберу здесь прямую, так, линейная, окей, то я увижу, что моя прямая здесь пересекается в двух точках. То есть моя линия не прямая, а все-таки она какая-то кривая. Поэтому я попробую... Но ну, мы знаем, что координаты меняются по закону по квадратному, поэтому я выбираю квадратичные. Okay. И вот видим, что кусочек нашей параболы абсолютно идеально лег на наш график. И мало того, выведены автоматически все параметры Y, A, B, C. И если мы посмотрим на это уравнение, то в результате получим, можем получить все параметры ускорения, скорости, ну и дальше анализировать этот график движения. Перейду я на второй график, там, где мы измеряли скорость. Опять я использую автомасштаб. И вот я вижу... Да, по, в идеале скорость изменяется, конечно, прямо линейно. То есть график должен быть прямой линией. Но мы видим здесь скачки-прыжки. Почему скачки-прыжки? Потому что все-таки тело движется постоянно, а измеряется параметры прерывно, то есть несколько раз в секунду. И все-таки существует трение, хотя вот эта тележка и вот этот трек сделаны так, что здесь коэффициент трения практически почти ноль, однако идеального нуля, естественно, добиться невозможно, поэтому трение оно есть. Поэтому график такой вот прыгающий, скачущий, но мы все равно видим, что он изменяется. Общий тренд это по линейному закону, и опять же получили автоматически вот в этой рамочке параметры этого закона и можем дальше изучать, что-то измерять. То есть с помощью цифрового датчика движения и вот такого трека можно очень легко и просто, и главное наглядно детям изучать зависимости Кинематически зависим. скорости, время, ускорение. Потому что реально то, что происходит у нас в школах сейчас, это когда измеряют с помощью секундомера, с помощью линейки наугад. Все это очень криво, очень с большими погрешностями, поэтому ну, очень часто даже не получается. А здесь все очень красиво и наглядно. Сейчас мы вернемся к нашему растению дышащему. Так, и я на этом устройстве нажму кнопочку автомасштаб. Так. Вот мы видим, что уровень углекислого газа у нас падал, падал почему-то, потом вырос резко. Не знаю почему. Но мы еще подождем еще некоторое время. Потом этот эксперимент немножко видеоизменим. Так, переключаюсь я обратно на компьютер. Итак, теперь следующий эксперимент. В следующий эксперимент я буду использовать теперь два датчика движения и датчик силы. Движение и вот датчик силы. Два датчика у меня в руках. Датчик движения я теперь вот так направлю вверх и рассмотрим колебания тела на пружине. У меня есть грузик. Ой, извиняюсь, слишком сильно я его стукнул. Грузик на мягкой пружинке. Вот он будет колебаться. И датчик силы. Датчик силы измеряет силы с точностью до сотых долей ньютона. То есть очень большая чувствительность. Поэтому даже мельчайшие изменения силы, которые происходят при колебании вот этого простейшего тела, все равно будут измеряться и замечаться. Не на одном школьном динамометре, этого сделать невозможно практически на пружинном, потому что изменение силы ученик никаким образом не заметит. Итак, значит, я беру опять, строю несколько страничек. Так, график силы, ой, график положения, график силы натяжения. И график положения сила натяжения в зависимости от времени одновременно. Итак, теперь я настрою частоту 50 Гц. Ну и в течение одной секунды, пускай у меня это измеряется. Окей. Так так я датчик силы с грузом держу над так делаю небольшое колебание так извиняюсь переделаем. Еще разок. Да что такое? Вот не хватает второго человека. Сейчас я посмотрю, что у меня получилось. Итак, возьмем автомасштаб. Так, ну вот у нас вроде вывод один нам секунду одной не хватает. Поэтому я сделаю две секунды, чтобы она внутри. Окей. И проведем. То есть уже видно было, что получается достаточно красивый график, красивая синусоида, которую никаким образом больше ученики получить не смогли бы, да и учитель при демонстрации. А если еще это повесить на штатив аккуратненько и красиво, то будет совсем все хорошо. Так. И проверим наш график вот такая красивая синусоида. то есть это график положения. видно меняется по синусоиде перейдем дальше график силы вот таким вот образом так видно сила скачущая почему потому что у меня все-таки это все было в руках и наверняка я каким-то образом на все это влиял и вот интересный график, где они совмещены. Таким образом, то есть программное обеспечение позволяет свести воедино несколько взаимных зависящих величин и смотреть, как меняется одна в зависимости от другой. Мы видим, да, что сила натяжения самая максимальная, когда тело максимально отклонено от положения равновесия. И минимальная, когда наоборот. Таким образом... Можно смотреть и изучать. Кроме того, что позволяет делать эта штука? Мы можем взять и выбрать какой-то один участок. И изучать дальше только этот участок. Более подробно посмотреть, сколько времени. По какой функции, по какому закону на этой участке он изменялся. Так, что-то у меня... Не ложится. Так, а если совсем? Вот. Кроме того, вышел параметр синусоиды, мы можем посмотреть частоту, период и так далее. Так. И я возвращаюсь к растению, и мы в конце концов видоизменим этот самый эксперимент. Так, видно одно, что уровень углекислого газа постепенно падает, падает и падает. То есть подпрыгивая, меняясь, но падает и падает. Теперь я возьму фольгу и просто эту колбу нашу абсолютно упакую так, чтобы туда... У меня нечаянно датчик отключился. Так, упаковали абсолютно. Придется запускать новое измерение. Значит, второй график, который у нас будет рисоваться, он будет нам показывать, что будет происходить в темноте. В абсолютной темноте все упаковано. Так, сейчас что у нас еще? Теперь еще один у меня. Собственно... Для чего нужны датчики? Датчики цифровые нужны для того, чтобы увидеть то, что просто глазами, руками мы не можем не увидеть, не пощупать, не потрогать. То есть мы видели сейчас, можно измерить скорость за очень короткий промежуток времени, когда мы не можем его измерить. Мы можем получить зависимости такие, которые тоже мы не можем увидеть. Также мы с помощью датчиков можем увидеть некоторые вещи которые больше ничем не можем увидеть а именно сейчас у меня в руках датчик освещенности он будет мерить освещенность уровень освещенности и мы я проделаю одну работу Итак, Вот что можно назвать опытом «Увидеть невидимое». Итак, вопрос. Горит ли свет постоянно или он каким-то образом меняется, мерцает, может быть, может, еще что-то с ним происходит? Если задать этот вопрос ученикам, то, естественно, от них будет вопрос такой, вернее, ответ, что свет постоянно горит и ничего с ним не происходит. И вот здесь мы можем, соответственно, используя датчики, показать, как, собственно, ведет себя свет. Итак, освещенность. Так, извиняюсь. Так, все. Все есть. Это что такое? Так. Показать. Итак. Я ставлю очень большую частоту изменений. И изменения за одну секунду. И запускаю. Вот. В течение одной секунды он померил. Не получилось. Итак. Итак. В чем суть? Здесь на датчике есть три кнопочки, они меняют параметр освещенности. Это свечка, свет и, очень, и солнечная погода, солнышко, то есть очень яркий свет. Так как у меня график, сейчас я вижу, не получился, значит я просто не угадал с этим параметром. Переключусь на другой параметр, солнышко, попробую теперь, что у нас теперь произойдет. Ну вот, у нас что-то получилось. Теперь я могу растянуть ось. И видно, что получается достаточно приличный график. Оказывается, освещенность, она меняется. Она не постоянно. То есть свет вот таким вот образом мигает. Ну а дальше можно изучать, дальше, с какой частотой все это изменяется. Опять же, применив интерполяцию синусоидой, да, мы получим синусоиду с очень хорошими параметрами. Я здесь хочу обратить ваше внимание на коэффициент b, который здесь равен 0,00999. Так вот, если его чуть-чуть совсем округлить на одну 100 тысячную, получим 0,01. И если посмотреть на график, y равно а синус 2π, там XC деленный на B плюс D, то B это окажется периодом. То есть период B равен 1 сотой. То есть период колебания освещенности, яркости этой лампы равен 1 сотой. А яркость лампы у нас меняется за период колебания в сети дважды. То есть Колебания все-таки происходят, и легко определяются параметры. В частности, частота 100 раз в секунду она вполне соотносится с частотой тока в сети 50 Гц. Так, я вернусь к нашему растению, и, собственно, можно уже посмотреть, как зеленый график постепенно начинает подниматься все выше, выше и выше. И спустя еще, там я не знаю, несколько минут, уже будет вполне видно, что... Эта линия идет вверх. Но у нас время еще есть, поэтому мы подождем. Итак, то есть на вот этих вот самых простейших экспериментах мы показали и увидели, что с помощью цифровых датчиков мы можем увидеть те параметры и зависимости, которые мы не можем больше никаким образом увидеть и почувствовать. Особенно учитывая снабжение наших лабораторий на сегодняшний момент в школах. Техника аналоговая, она вот этих всех вещей выдать не может. Вот эти все графики когда-то получались на осциллографах. Но осциллограф сегодня это очень дорогая вещь. да И я не думаю, что во многих школах есть новые осциллографы. А скорее всего очень старые, старые, старые. И работать которые современной техникой очень часто уже не могут поэтому просто возникает ту же необходимость если уж изучать науку то наукой это надо заниматься а для этого нужно измерять параметры окружающей среды и цифровые датчики вполне очень хорошо позволяют производить эти измерения видеть зависимости и изучать эти зависимости кроме того вот эти все работы можно проводить не только там физикам, химикам, биологам, но и, допустим, математикам, ну в хороших классах сильных, для того, чтобы как-то оживить свои занятия. Ну, например, я вернусь опять к датчике движения проделаю, сейчас просто проимитирую элементарное занятие, допустим, по. Я беру, строю график положения, так, раздвигаю ось, тут до сантиметров, до сотых, вот так вот, и несколько секунд. Я беру инструменты, если у меня интерактивная доска какая-то, то вообще очень хорошо, можно все это прямо на интерактивной доске проделывать, вот. И я рисую, даю задание. Допустим, я рисую вот таким вот образом. Не знаю, видно или нет. Так, два. Еще две секунды я поднимаюсь вот сюда. И потом две секунды вот сюда. И даю ученикам задание. То есть выйти, перед датчиком движения встать и двигаться так, чтобы датчик движения построил, ней нам построился график именно такого вида. И мы начинаем с детьми обсуждать, как должен двигаться, как нужно двигаться, стоять, двигаться вперед, назад, быстро или медленно. В результате какой-то ученик выходит и начинает двигаться. То есть мы выяснили, что нужно стоять на 25 сантиметров от датчика, в течение двух секунд стоять, потом от него удаляться и опять стоять. Вот я сейчас продемонстрирую, ну, в качестве ученика просто возьму свою руку. Примерно 25 сантиметров, я не знаю сейчас точно сколько, запускаю. Итак, построили график, допустим, это ученик дальше. Дальше может выйти другой ученик двигаться, может выйти третий. То есть каждый раз мы можем производить эти измерения. Да, каждый ученик будет иметь график там своего цвета. Вот абракадабр получилось и так далее. То есть разные могут получаться графики, а самое главное, я сейчас удалю последний, он уж, уж более неудачный у меня получился. Так. И дальше мы можем обсуждать и рассуждать, почему красный график пошел не по той линии, как надо было двигаться быстрее, медленнее. Таким образом мы вводим понятие скорости. Дальше. Наклон графика. Сильнее наклон, медленнее более крутой наклон, более пологий наклон. Что это означает? И здесь мы переходим к понятию скорости. Соответственно, мы можем ввести, как измерять скорость, здесь как тангенс угла наклона, можем измерять скорость как разность координат, деленной на время, а в конце мы можем, в конце концов, перейти на график скорости. Так, график скорости, окей. И приблизительный график скорости у нас здесь, правда, он маленько страшненький, но мы можем увидеть, что там дети намерили, и сравнить с этими значениями, какие они здесь были. Ну а теперь, собственно, к чему математика? А математика к тому, что если все это дальше взять, все-таки поставить тележку и двигаться действительно равномерно, а потом получить графики, скорости и графики положения, то мы можем выявить дальше уже зависимости, что скорость — это и есть производ. И таким образом, имея функции, имея графики скорости и ускорения, учитель математики может вполне дальше ввести, дальше рассмотреть уже теоретически эти зависимости и таким образом, каким-то образом, оживить свои уроки математики, которые могут показаться каким-то образом скучные. Ну и все, я заканчиваю опыт с нашим цветочком. Надеюсь, там ничего неожиданного не будет. И действительно мы видим, что зеленый график идет все выше, выше и выше. То есть мы получили, что у меня здесь датчик углекислого газа. Когда было светло, красный график, углекислый газ, значит его концентрация уменьшалась. А значит, его, значит наш цветочек Дышал, выделял кислород. В темноте концентрация углекислого газа растет. Значит, углекислый газ выделяется, а кислород поглощается. Таким образом, в идеале, конечно, было бы вставить оба датчика, и углекислого газа, и кислорода. Тогда было бы совсем все красиво. Но и так, уже видно, что действительно растения дышат, что наши слова действительно подтверждаются реальными экспериментами. Ну вот, собственно, у меня все, как я говорил, планировалось маленько больше, но, к сожалению, у нас не получилось. Мой коллега не смог сегодня участвовать. Итак, время вопросов. Если есть вопросы, пожалуйста. Так, подключение к компьютеру. Устройство Spark Link. Я сейчас отключу от всего. Вот оно, да, идет подключение к компьютеру. Сюда вставляются датчики. Да, эти датчики могут подключаться э, через USB к компьютеру с помощью специальных устройств. Вот на два датчика, на один датчик. Эти датчики могут подключаться к планшетам через Bluetooth, Планшеты Android и планшеты Apple iPad. И есть вот это устройство, которое сейчас, на котором мы опыт по дыханию растений смотрели. Это третье устройство, вот такое мобильное устройство. И есть еще устройство для более сложные для высших учебных заведений, там мощный математический аппарат, то есть таким образом датчики они универсальны в смысле использования. Можно на компьютере, на ноутбуках, на компьютерах, на планшетах Android и Apple и на специальных устройствах. То есть выбор всегда за вами. Вы можете всегда подбирать под свои условия. Так, в комплектах ничего не идет. Давайте я сейчас тогда переключу на компьютер и покажу, в чем суть. Где у меня Итак, я сейчас перейду на сайт компании Polymedia, где все это можно посмотреть и увидеть. Итак, вот главная страница сайта Polymedia. В меню ищем «Оборудование». В «Оборудование» переходим на «Цифровые лаборатории». И вот мы видим дальше 4 пункта по выбору. Во-первых, есть системы сбора и обработки данных. Это те устройства, вот о которых я сейчас говорил. Spark SLS, вот этот Explorer GLX для продвинутых, для высших учебных заведений, для различных колледжей и для продвинутых физмат-классов. И дальше устройство для подключения через Bluetooth или через USB. И программное обеспечение, если вы используете компьютер. То есть вот эти все устройства – это устройство. Вернемся назад. Дальше идут датчики, цифровые датчики. Вот здесь большое количество датчиков. Это вот они у меня сейчас, вот они все. Я их сегодня использовал, вот эти синенькие датчики. Вот они все. Вы можете под любой свой вкус, мне под свои нужды подобрать. Кроме того, есть уже конкретно готовые комплекты датчиков. То есть те комплекты, которые мы уже сформировали для вас по конкретным пример предметам. Они все в трех вариантах – стартовый, стандартный, расширенный. Стартовый комплект позволяет проводить до половины, иногда чуть больше половины работ, предусмотренных программой по предмету на базовом уровне. То есть это вполне достаточно для обычных классов или для всяких для гуманитарных классов. Стандартный набор позволяет проводить до 80 работ с датчиками – 80% работ, лабораторных работ с датчиками – это практически ну, полностью те работы, где, собственно, нужно что-то измерять. Потому что есть работы, где измерять не надо, а надо что-то наблюдать там и так далее. Поэтому стандартный набор, вот та стандартный по физике, в принципе, если вы его купите, вы можете провести почти все работы, где нужно что-то мерить, измерять. Расширенный набор он позволяет проводить уже какие-то более широкие эксперименты. Ну, это для физмат-классов или для где-то используем уже во внеурочной деятельности. Вот они идут. И датчики, наборы для учителя. Наборы для учителя позволяют проводить учителю демонстрационные эксперименты. Он всегда, этот набор, шире, чем у учеников. Там больше оборудования, ну, естественно, потому что учителю нужно больше возможностей. И вот здесь это у нас по физике, по химии, по биологии, и там дальше по географии и по начальной школе. То есть это уже готовые наборы, вот география и начальная школа. То есть готовые наборы, вы можете сразу их заказывать и не ломать себе голову. И кроме того есть еще дополнительное оборудование. Я сегодня из дополнительного оборудования вот использовал пасторяк с тележкой, дополнительный тематический набор и лабораторные. Так здесь у нас рисунков, правда, нету, но вот есть дополнительные наборы, которые вы можете также выбрать. И приобрести. Итак, продолжаем. Я тогда переключусь на документ-камеру. Вот такая плата есть у PASC специально для изучения. Сейчас я, может быть, подсветку включу. Ладно, лучше не стало. Так, и дачку силы тока напряжения. Так, две батарейки у меня подключены. Дальше пошли соединять к сети. Так, батареечкам всю сеть. Хватило бы проводочков. Так, от ключа. Так, дальше. Здесь у меня вольтметр. Внимательно смотрим от плюса в плюс. Амперметр, то есть... А комперметра на... Так, стоп. Так. минусы на лампочку. Что-то я запутался. Так, лампочка уже горит. Отлично. Значит, теперь выключили. Вставили в минус. М -м, да что ж такое-то? Все. Так, это амперметр, это вольтметр. Так, я напряжение на лампе включаю еще раз. Красный это плюс, черный минус. Так. И теперь я включаю этот датчик вот сюда. Теперь я перехожу в программу сил тока напряжения. Сил тока напряжение создается таблица Сил тока напряжения. Ок. Дальше время убирается отсюда. Ненужный столбик. Все, и ручной режим ставится. Вот таким вот образом ручной режим запускаем, ставим раз галочку, сняли показания сил ток у меня показывается 0 Так, интересно, почему... а выключено все? Забыл цепь замкнуть. Так, вот теперь я плохо сделал, неправильно подключил амперметр, к сожалению. Так, ну вот теперь у нас есть сил-ток напряжение. Ставим галочку, заметили. Теперь мы можем поменять здесь другую. Только я не знаю, лампочки здесь они другие или нет. А я на резистор поставлю, на другой. Вот она другая, сил-ток напряжения. Третий резистор. Вот таким вот образом мы получаем данные, да, и этих дальше уже, на основе этих данных мы можем уже строить графики и анализировать что-то. Можно сделать экспорт данных. Они в текстовый файл сохраняются. Открываем текстовый файл. И можем вставить их в Excel и дальше анализировать. Но это самый простой вариант. Я заодно показал, каким образом происходит экспорт. Да, вот. И уже по этим данным строить графики. Вот, собственно, строить графики и дальше изучать и анализировать. Собственно, у меня на сегодня все. Так, я на сегодня прощаюсь с вами. До свидания. И до новых встреч уже после Нового года. До свидания.